часто на сегодня, скажем так, появился еще новый способ использования ее. Это мы увеличиваем объем прикрепленной десны в области отсутствующих зубов. Например, перед какой-то обширной костной пластикой или увеличение объема альверного отростка по высоте достаточно серьезно. Потому что здесь достаточно серьез... большую роль играет мягкотканный комплекс. Он также будет обеспечивать питание и э, влиять затем на усадку вот этого объема, который мы пытаемся создать. Значит, мы переходим к следующему случаю. Это использование материалов Леопласт для костной пластики совместно с имплантацией. Подробное описание случая вы посмотрите. Здесь оно есть, я на нем останавливаться не буду. Я покажу вам просто основные моменты. К нам обратилась вот такая пациентка. 49 лет ей. Ну, гигиенический статус у нее достаточно невысокий. Как вы видите, да, есть пародонтит, Он на самом деле хронический. Она курит очень много. Ну, это короткий обзор операции. Значит, ну, сначала было принято решение, конечно же, создать опору в дистальных участках нижней челюсти, поэтому были установлены имплантаты. Это не докрученный имплантат вот, в области 47-го зуба. Вы потом увидите тоже на снимке панорамно, что он как раз в уровень костной ткани. Затем нами был использован ксеногенный материал. Это не исследование, это никакое не сравнение. Я не буду называть его название, это достаточно известный. Производитель. Были установлены имплантаты на верхней челюсти во втором сегменте. И в дальнейшем установлены имплантанты в первом имплантаты в первом сегменте. Вот в первом сегменте мы использовали материал лиатласт Это был губчато-кортикальный блок. Мы фиксировали его имплантатами бикортикально в пазухе. И вот получилась такая ситуация. Это уже отпротезированный пациент. Вот я хочу здесь обратить внимание вот на какой момент. Вот в первом сегменте мы видим, что у нас все вот весь этот объем, в котором находятся имплантаты, он однородный. Там нет структурно выделимых элементов, и действительно создается впечатление, что весь его объем полностью заместился в собственной костной ткани. А вот в этой области есть такое подозрение, что это вот эти участки, структурных элементов, материала, которые как в общем были, так они и остались. Ну, без лица и имен, потому что, да, есть определенная деловая этика, мы не будем говорить о конкурентах ничего, мы будем говорить только о нас. Вот еще раз посмотрим клиническую ситуацию. Такая вот картина. Ну, почему было принято решение использования блока? Потому что, конечно, в таком объеме зафиксировать имплантаты мы посчитали, что практически невозможно. Сейчас я промотаю это фронтальный участок. А это так. посмотрим срезы компьютерной томографии. Вот как раз первый сегмент. Ну, достаточно тонкая была да, маленький объем компактной кости. Вообще кости, что соответственно будет сказываться и на питании. Поэтому при выполнении операции синус-лифтинга мембрана да, с наружной стороны не укладывалась, поскольку э, шнейдеровская мембрана анатомически она не имеет никаких крупных сосудистых магистралей и вообще магистралей сосудистых. Поэтому при операции синус-лифтинга вся нагрузка приходится на наружный лоскут. Поэтому... Э, есть рекомендация, либо, если вы используете твердую мозговую оболочку, и также перфорировать зондом, чтобы, с одной стороны, было проводить профилактику отека, а с другой стороны, туда прорастали активно сосуды и замещали весь объем костной ткани, который мы пытаемся создать в этой области. И второй нюанс, что, конечно, в подобных ситуациях я бы рекомендовал использование не одного конкретного материала, а смеси материалов, и, конечно же, использовать кровь пациента или плазму, обогащенную тромбоцитами, или капиллярную кровь с разреза, с первого, если вам удается ее собрать, и использовать дополнительные компоненты, как доминерализованный порошок компактной кости и минеральный компонент. Зачем? Я сейчас скажу дальше. Надеюсь, все-таки мы таблицу затронем. У меня есть еще 20 минут, с учетом опоздания. Ну, а в третьем сегменте все было, вернее, во втором сегменте все было попроще, поэтому было принято решение использовать просто материал и им замещать. Вернее, создавать необходимый объем костной ткани для фиксации имплантатов. Это описание реализации плана. Но мы стараемся достаточно подробно документировать случаи, поскольку часто идут они в рамках каких-то клинико-экспериментальных исследований, да, к диссертациям на соискании степени кандидата наук или доктора наук. Значит, это вы все посмотрите дальше. Я тогда. Покажу вот что. Ну то есть чем отличается данный случай, чем он интересен, что нам удалось использовать в качестве графта блок, и мы зафиксировали его имплантатами бикортикально, поэтому были выбраны имплантаты с мелкой резьбой. Тут не очень хорошо видно. Поскольку у них высота шейки больше, и фиксация за счет шейки имплантатов в компактные пластинки, пазухи была выше. Значит, это на этапе формирователей, все тут не очень хорошо видно, эти реставрации во фронтальном участке. Ну вот этап, к которому мы на сегодня подошли. Вот спустя три года пациентка сказала, да, давайте я согласна протезировать фронтальный участок, и здесь были установлены имплантаты на верхней челюсти, и использовался также материал. Это было вот уже в январе этого года проведено. Были удалены все зубы. Родонтикная пациентка наконец-то согласилась. Была проведена ревизия лунок удаленных зубов. И установлены имплантаты в лунке удаленных зубов. Ну, где-то, естественно, мы использовали материал. Вот так выглядит э, из раствором э, губчатый материал Леопласт. Нам хватило здесь 1 мм, у 1 мл кости. Так, ну и были зафиксированы имплантаты. Здесь мы использовали в области одного имплантата твердую мозговую оболочку, так э, как у нас был риск, да, голени вестибулярной имплантата. Сейчас мы посмотрим, как мы ее здесь зафиксировали. А, здесь мы ее не показываем, наверное, да? Сейчас еще раз я промотаю. Ну да, здесь не показана фиксация твердой оболочки. Ну и мы зафиксировали, да, швами лоскута без натяжения. Пациентка использует съемный протез пока. Ну и о дальнейших результатах и ведении данного клинического случая я буду сообщать вот на данной странице. Ссылку, если хотите, я вам тоже сохраню, чтобы вы в дальнейшем могли его отслеживать. Благодарю вас, да. Я с удовольствием расскажу еще.